Но еще давно не пел грустную сейчас по его. Вороны. Мы их видим повсюду. Их сейчас так много, уже даже больше, чем нас. После долгой сечи Канул в лету вечер Окунувшись в дон Колокольный звон И тяжелый стон Горсть родной землицы Глоток живой водицы а От дона берегов Пылины стариков Из глубины веков Воу! И свете играют вороны, как на природа поросе. Ты нашей крови закамели Черные вороны, рыжей югуницей, промелькнет сорница у лесных дубров, Я раненый упал средь высоких трав. А ты лети за колик Весточкой дружине крыльев не жалей Выше и быстрей надо хоть убей Вороны слетели В шеи крови захмелели Черные вороны Вороны слетели Нашей крови захмели Черные вороны У